Лера, фу, да что ты делаешь? Да не пей! Клянись. Да клянусь как по какой логике? Клянись. Клянусь. Точно не до фабрики. Да по какой я проехал? Алкогольный ты, блядь, алкоголичка. Ты подруга, блядь. Ты на мусорках кавать можешь? Да хоррэ, что ты, блин, сосёшь, слышишь, хоррэ. Ребята, всем привет. Вы на канале Видео Бэби Лайф или на канале Видео Бэби у нас два канала. Подписывайтесь, ссылочка в описании. Все ссылки внизу. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о нашем новом видео. Вы будете первые смотреть наше новое видео. Ну что, Лера, какое сегодня видео? У нас праздник, у нас скоро миллион. У нас скоро миллион, ребятки, да, и вы все увидите, узнаете и увидите наши тайны. Я как... очень хочу, чтобы когда вы поехали на видео жару 8, 9 июня, у нас уже был миллион. Ой, если бы был у нас, лям, если был, был у нас миллион, все. это было бы, ребята, очень круто. Так что мы вас попросим, делитесь со своими друзьями, скидывайте наши видео. Если мы быстренько наберем этот миллион в течение месяца, у нас блин, праздники мои, как мы устроим какой праздник для вас всех и это будет розыгрыш реально на iPhone. все Я мы уже решили фан на будет фан встреча и будет iPhone розыгрыш реально айфон кому то попадет из вас так что быстренько подписывайтесь, подписывайтесь на наш канал и подписывайтесь на наши все инстаграмы. Окей, а мы начинаем. У нас есть э, помощник-ассистент, который нам будет помогать. Из, э, ну, потом покажем чуть-чуть да. позже, кто будем это? держать интригу, кто это. Потому что там вот, человек уже есть там, за кадром. Так что вы скоро все увидите. Сидит, смеется. Да, потому что вы в первой части писали комментарии: что, ребята. Типа, вы наверное, сами друг другу ставите. Нет, Нет мы просто не показываем, чтобы не мешало в кадре. Да, что, мы, мы вообще никогда не показываем, кто нам ассистент помогает... Но, но это этот раз... мы просто так, начали нас рассказывать, что мы сами все делаем. Мы решили вам показать какая-то... Ну, Такая маленькая интрига. Как и в первой части. Держим. 5 секунд. Обязательно 5 Потом секунд. Потом можно выплевывать. ЦУ-Е-ФА. ЦУ-Е-ФА. Фак ю Есть, я тебе короче... Как это... всегда. значит выбираешь первая ты. Ты же проиграла, правильно? Ты первый. А, я первый выбираю. Блин, а какая разница, кто выбирает? Ладно, ну что, закрываем глаза? Раз, два, три. Раз, два, три. Так, ребята, мы не знаем, что здесь, потому что экран нашей камеры опущенный. Но.. ай яй яй яй Я выбираю первый. Так. Я уже выбрала. Я просто помню.. В прошлый раз это закончилось очень плохо. Мы да. чуть не отравились. Я уже знаю, как я хочу. Все кричали за улицу, что ты чуть не обожгла рот. Действительно, спасибо, Мне что потом... пишете комментарии. Обожгла же, да, да. ты все-таки язык. Хорошо, что много не взяла, она бы осталась вообще без, без рта, наверное. Я этого не знал, к сожалению, Выбирай. честно. Выбирай. Ладно, я хватит уже базарить. Я уже выбрала. Ты выбрал? Да. Хорошо, я тогда вот этот. Я, я первый выбираю. Я этот. Давай. Дай вот этот. Ты этот? Да. Поехали, я первый пробую. Пять секунд. Лера, ты а начинаешь что? считать. Бум. Раз, два, три, четыре, пять. Слушай, это. А это мыло. Или какое-то мыло, или какой-то гель. Спасибо, что ты их выбрал. Да. Я буду пузыри пускать скоро. Ты это выбрала? Ну, давай. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Давай-давай-давай-давай-давай-давай! Раз, два, три! Слушай, что ты? Да. Бля! Я не могу, у меня, блин, у меня пузыри сейчас будут пускать! Что ты пьешь? Да! Мое! Мое-мое-мое-мое! Кока-кола! Это что-то или кока-кола или пепси-кола? Нет, это пепси-кола, кока-кола другая! Да хорошо, что ты присосёшь, слышишь? Харень, блядь, присосалась вообще девка, блядь, заманись, блядь. Ну а, отдай то, блядь, пиво свою. <смех> Пипец, слава богу, попалась какая-то. Я в этом проиграл, да? Да. А что Папа. тут посылки? Что такое? Вода зеленая. А что тут? Зеленка. Зеленка? Да. Офигеть, блядь. Слава богу, блин, еще бы зеленка попалась бы. Слушай, нам ну, надо, наверное, какую-то воду, потому что да. у меня во рту, я сейчас буду эти пузыри пускать просто так. Ассистент. Раз, закрываем глаза. Два, три. Два, а три. Три, три, три. А, кто? Я. А, ну да, ты можешь в принципе выбирать, ну давай. Вот как ты вот телепатически думаешь? Ну как... смотрите, тут было, давайте по логике, тут было очень плохое. Тут такое. Тут вкусно, Вкусное два раза быть не может. Ты думаешь, тут типа... трубочку я боюсь. Подожди, вкусное было здесь? Я вот это. Давайте. Блин. Если ты здесь... Тут Хорошо, я тогда, надо здесь. Дышать Хорошо я тогда здесь. Нет, я... Нет, ладно, я вот здесь. Поехали. Человек... Ты первая, человек... давай. Там человек заканчивается слишком громко дышать, мне страшно. Что-то очень страшно? Да? А кому? Давай, пробуй! Давай, все, ты взяла уже! Все, пробуй! Я надеюсь, или тебе, или мне, короче, жопа! Р... Блин! Я не знаю, откуда я знаю, что это. У Тебе что, вкусное? Вкусное? Значит, хорошо, ты Сейчас, это... Ассистент что это? Шея. Ой. Шейк алкогольный ты, блядь, алкоголичка. Еще и бухай, ты, наверное, полстакана выпила, блядь. Так, так, Жесть. это вкусная была, получается? Ладно. Поехали. Ой, Я, значит, блядь, фу, тебя уже, у тебя, тебя уже не все. Все, не бухаешь, слышишь? рано в 14 лет. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Я даже сюда смотреть не хочу. Это какая-то хрень. Это печенка. Кровь. Блин, это кровь, точно. Я представила, что вообще в каком-то у нас будет кровь. И просто ее видела такой красное. Целый стакан крови. А что Это с печени. А сок, А, это получается. А как нет? А как это тогда... надо Не, не, не сок. <сí <Ettore> <сí <сíntan> Слушай, <сíntan> это этот. Я знаю, это. Это что это. Это энергетик. А. Это этот. Редбул. То есть получается необразно, да, вы Это энергетик. Это получается обратно, там тоже шейк, тоже в курсе. И алкоголь уход? попался, да. Кстати, моя интуиция меня не подвела. Да, ты все-таки видишь, блин. Ну, все, я сейчас тоже буду так по логике. Я как-то так просто выбираю на угол. Нет, надо да, было. Ладно, нет. раз, два. А три! Есть? Да, ты первый Я первый. Да. Я выбрала. Давай так. Я считать не буду, будет считать. Да. Ладно, Лиза, выходи к нам. Ты сейчас покажешься. Иди сюда, пойди сюда. А входи сюда, стань посередине. Ребят, в общем, человек, который нам помогал и помогает, а -а -а. это, это все-таки это Лиза, это подружка Лерона и ну, еще ну, и одна я знаю, да, да, В общем, тем, кто на лайв-канале <с, с нами, ну и в песне в реальной жизни, вы знаете, Лиза помогает нам. Так что, и никто так вы не, не писает в комментариях, что поссорились, не общаемся, вот всё. Поможешь. Да, вот мы вместе сейчас, и Лиза нам помогает играть. Так что она нам все ставит, и она нам все наливает. Просто мы думали, что в прошлых челленджах, ну зачем показывать, только время тянет. Да, и да, ну так вот, вот вы просите, чтобы показали мы того человека, кто нам помогает, ну, ну, ну вот ну, вы пожалуйста. видите. Пожалуйста. Ну что, или считать нам сейчас? Да. Да. Окей? Да, да, да. Считай, потому что Арена забывает, и я, получается, держу больше. У Мне просто. Я выбираю. Да. Окей. Давай по логике. Кстати, только что пока Лиза несла, она проботалась, что она говорит оставить по своей логике. Она сказала, что она вообще без логики, ставит. Да, я без логики. Она без логики ставит. Но все равно логика у Лизы есть, хоть она и без логики. Нет. У меня интуиция есть. Хорошо. Если здесь было плохо, значит здесь будет хорошо. Или наоборот, здесь будет хорошо? Да, размышляй, размышляй. Здесь... Да сейчас, хорошо. Ладно, я выбираю. Здесь было плохо. Здесь плохо не может быть. Я выбираю здесь. Я ее хотела. Ну, ты где выбираешь? Окей, я первый. Стой, пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять. Это какая-то хрень. Это, какая это скиш... молоко. С кишем молоком. Молоко. Я слышу, что кислое молоко. но это терпимо. Это терпимо. Ты первый раз правильно рассуждал, кстати. Да? Да. О, В каком-то из вид... вот здесь... этих хорошо, да. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Тирпей! Давай! Нет, ты поехали. пей, Тебе хорошо! <laughs> Можно сказать так уже. Просто уже нет смысла тянуть. Давай! Пей. Три, пей уже, все! Что это? Вишневый сок. Офигеть, блин, тебе вообще, да блин. Да слушай, может, вы договариваетесь Нет! Вот вот. Нет, как? Клянись! Да клянусь, как, по какой логике? Клянись! Клянусь! Точно не Да договаривайся! А как можно? А как мы будем не Я не знаю, может, ты вот так вот смотришь! Да не смотри, я не могу. А я несу себя, да. А теперь смотри, она принесла и там поменяла. Да, логика. Почему я трижды проигрываю? Почему? Дай попью. Ля -ля. А Что тут? Да, да, да, да, да, <связывая> ребята, давайте вот это поменяем, да. Вода с килькой. Поменяем, да. вот вода вот. С килькой. <связывая> Давай вот эту поменяем. На, да стой. А трубочку поменяем. Да, да, да. Вообще, да? Да. это <связывая> будет нечестно. Подожди. Вера, я знаю, ты сейчас типа поправляешь, сама смотришь. Нет, как? Нет, она нет. не смотрит. Нет. Все? Нет, сейчас. Нет, я, я говорю, я тебе сказал, блин, по шее получишь. Я на тебя смотрю я туда не смотрю. Под, под, под misschien... Еще один, да? Да, один. Давай, давай, давай вот так. Давай вот так. Вот так. Мы не смотрим. Фу, ты бухай, от тебя воняет алкоголь. Ты обратно напилась или что? Стоп. Ну что? Ты выбираешь. Поехали. Не смотри на Лизу. Давай. Выбирай. Лиза, уйди. Выбирай! Смотрите, я еще ни разу не пила с этого. Да. По моей логике. Какого? <звук> вот это, ну фей, давай. Эй, эй, эй, Да давай! Ну! Давай, давай, давай, давай. Раз. Раз, два, три, четыре, пять. Ты соевый соус выпила? Соевый соус? Она выпила соевый соус. Охренеть. Лера, ты что? А я по по походу после бухла ей вообще по барабану. За вообще... В четыре, наверное. За кусок? Кофей есть. Хотя я тоже не люблю соевый соус. Соевый Столько. соус, ничего себе. Ты что? Бесмертно. Я ничего не берешь. Ладно, блин, подожди, по идее, если тут фигня А что ты же отношу... а еще не выбрал? Я да? еще не выбрал, вот я и боюсь, я не знаю, что мне выбрать. Давай я тебе выберу. Вот здесь. По моей интуиции. Нет, был кефир или что тогда было? Что-то такое молоко. Ладно. Я. Лиза, что ты прячешься? Да я ушла. А-а-а! Ты... Значит, это. Ладно, вот здесь! Нет! Ладно, я вот этот выбираю. Господи. Раз, два, три, четыре, пять. Вы оба проиграли? Кислота! А-а-а! Ону пипе! -пи. А -а -а -а. Кислота! Ну, лимонная кислота! А, -а, -а фу! Лера, фу, да что ты тебе не скажешь? Да не пей! Ты что, исполняешься или что? Все. Хорошо. Слушай, подруга, блин. Ты на мусор кавать можешь, Ни Нихера себе, блин. Я люблю Все, сейчас ничья. 3-0. 3-1. 3-1. 3-1. 3-1, серьезно. А, да. да. 3-1. А, вот так вот ты меня всегда и дуришь, короче. Слава богу, Лиза, молодец, что ты ее вычисляешь. Раз, два, три. Закрывай глаза. Все. Раз, два, три. Ну что? Это последний? Да. Последний уже. Да. Последняя. Ребята, последний. Так все ты короче выигрываешь. Да, она выиграла. Да? Она по-любому выиграла. Да, даже если ты сейчас выиграешь. она выиграет. ряд? В третьей лежала. Вот здесь. В третьей. Где? Два, три, да. Значит здесь не может быть плохое. Я вот здесь выбираю. Ты где? Давай. Где? Yeah. Ага. Uh -huh. Два раза хорошее лежать не может. Ты вот здесь выбирай? Yeah. Давай yeah. да. Давай. да. Давай я первый. Да. Давай. Я сразу смотрю на Лизу, чего ждать? Ничего. Это сок! Да, это яблочный сок. <кх> это сок. Мне а теперь ты уже понимаешь, сейчас хорошее не попадёт. Давай вперёд, да, давай! Потому что два плохих. Два плохих, да? Да. А, давай. а мне уже можно смотреть, а тебе еще нельзя. О май! О май ГОД! Не, Нет, давай, пей! Оно хорошо для горла! Давай, и давай, ты... набирай, набирай! Раз! Два! Ты три, три! Четыре! Ты что, пять! Смысла? ЛЕРА! Ты что, пьешь? Позлатаешь? А что это такое? Соли сода! С водой! Ты что нормально? Всё! Я <laughs> не могу! Офигеть! А вот это что такое? Эээ, гуашь! Фух! Краска? Да. С водой, как это было бы же. Да что ты делаешь? Лера, нет, фу! И тебя. Посмотри, у тебя, посмотри, у тебя весь рот синий. Покажи это, это язык. В... Это вкуснее. Язык покажи. Фу, все. Ну все круче. Слушай, ну давай камеру какашки положим. А давайте я ей перенесу зеленку. Зеленку, а, с... ставь. А, да. Посмотри на свой язык, у тебя язык полностью синий. Я бессмертная. В общем, была. ты выиграла. Ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если вам понравилось, давайте поставим пальчик вверх, обязательно. Подпишемся на наш канал. Если вы хотите третью часть Но этого видео, болеть. обязательно пишите комментарий и ставьте нам лайк. И пишите ингредиенты, которые вы хотите видеть. Кстати, ребята, я даже ни разу не вспомнила. Это вообще, вообще... все. Офигеть, блин. Я Тебе вообще Тебе короче. Тебе реально повезло. Это все шейка. А хорошо, что во мне попалась килька и, да, и зеленка. Да. Это все шейка. Да, попалась зеленка и вообще... Ребята, видите, побольше шейка. Все, до следующего видео. Всем пока!